Всем добрый вечер! Меня зовут Наталья, мне 62 года. За, хочу оставить отзыв о курсе Дарья Герлейна и Антона Дробот. Ребята, вы суперские! Я с такой опаской заходила на курс, потому что умела на компьютере вкыл и выкал. Антон меня убедил тем, что... Месяцем раньше заканчивала курс 72-летняя женщина. Я подумала, что я справлюсь. И я справилась. Причем привлекала всего два раза на помощь сына. Не очень-то, в общем-то, он мне, наверное, и помог. Но, по крайней мере... Я все старалась делать сама, и у меня, в общем-то, все получилось. Причем нужно просто следовать инструкциям. Инструкции настолько подробные. Ведут за руку, пошагово. Ребята, вы такие классные. Результата у меня, конечно, еще пока нет, но я надеюсь, что будет. Вот сегодня я первый день была на работе, сняла офис, решила сразу работать из офиса, потому что для меня... Это кажется более удобным Ребята, суперские вы Талантливые, классные, молодые люди Спасибо вам!